Это две основные темы войны на Украине, и обе они являются ложью. Мы знаем, что ложь существует, Потому что в конце прошлой недели в социальных сетях начали появляться просочившиеся разведанные о войне на Украине. Слайды брифинга, подготовленные правительством США, начали появляться, в частности, в Твиттере. И эти слайды показывают, что на самом деле это не война в Украине. Это наша война. Соединенные Штаты являются непосредственным участником боевых действий в войне против России. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, американские солдаты сражаются с российскими солдатами. Так что речь идет не о региональном конфликте в Восточной Европе. Речь идет о горячей войне между двумя основными ядерными сверхдержавами на Земле. И все же эта война так и не была официально объявлена. Она не была санкционирована Конгрессом. И именно по этой причине эта война является нарушением американского законодательства. Это настоящее преступление. Вторая вещь, которую мы узнали из этих слайдов, заключается в том, что несмотря на прямое участие США, Украина фактически проигрывает войну. На каждого русского приходится по семь убитых украинцев. Украинская система противовоздушной обороны была полностью разрушена. Украина терпит поражение. Администрация Байдена прекрасно отдает себе в этом отчет. Они впали в панику по этому поводу, но они солгали об этом факте общественности. Всего две недели назад, например, министр обороны Ллойд Остин заявил Сенату США, что российская военная мощь, цитирую, «идет на убыль». Другими словами, Россия проигрывает войну. Это была ложь, это была ложь. Он знал, что так оно и было, когда он это сказал, но он повторил это в своих показаниях в Конгрессе. Это является преступлением. Но Ллойд Остин не был арестован за совершение этого преступления. Вместо этого единственный человек, который был взят под стражу, или, скорее всего, когда-либо будет взят под стражу. Это 21-летний военнослужащий, Национальной гвардии штата Массачусетс который слил слайды, которые показали, что Ллойд Остин лгал. Он раскрыл эти преступления, следовательно, он и есть преступник. Именно так и работает Вашингтон. Говорить правду – это единственный настоящий грех. Сейчас наши средства массовой информации существуют и пользуются конституционной защитой именно для того, чтобы противостоять этому гротескному стандарту. Их единственная задача – говорить правду. И все же сегодня вечером средства массовой информации празднуют поимку ребенка, который рассказал американцам о том, что на самом деле происходит в Украине. Они обращаются с ним как с усамой Бен Ладеном, может быть даже немного хуже, потому что в отличие от Аль Каиды, этот ребенок, по видимому, расист. Вот канал CNN. Газета Вашингтон Пост, как вы знаете, просмотрела видеозапись, на которой этот подозреваемый выкрикивает расовые и антисемитские оскорбления.